Здравители и коллеги, с вами снова Кать Майорова. Сегодня то самое долгожданное мной видео. и надеюсь, долгожданное вами, потому что я снимаю про свою комнату. И также я сижу напротив окна, так что свет будет меняться, вы в курсе, я вас предупредила. И сегодня я вам покажу, как вот эта вот комната превратилась в вот эту. Давайте вернемся назад в прошлое, где-то в мае 2017 года. Приехали в Радугу выбирать мебель. Ходим сейчас ее смотрим. Зашли в какой-то магазин, тут родители говорят, типа, о, какое-то все дорогое. Зато красиво. Столько кровати. В мае началась вся подготовка к ремонту. И поскольку у меня не было никакой идеи, как я хочу сделать расстановку, какую кровать, какие обои, приходилось просто ездить и смотреть мебель по мебельным магазинам. Листва начинает становиться зеленый. Это радует. Розовый. Если выбирать мебель, ничего не выбрали. Бум! Это я называю день потрачен пустую. Добрый день. Сегодня 1 июня, я начинаю вести свой видеодневник. Продолжаю. А, сейчас сидим ждем мастера, который будет проектировать всю комнату. Это выглядит как стеллаж. Я на это надеюсь. Да, вот в тот вечер я его нарисовала, и сейчас он стоит вот тут. Кто такой этот мастер? Человек приходит, ты говоришь ему размеры вот абсолютно все, какую тебе нужно собрать мебель, и он собирает ее. Вот это вот собранная им мебель получается дешевле, чем в магазине. Да и плюс еще по твоим размерам и по твоему дизайну. Я сразу прошу прощения за качество влога, потому что я не умела не задевать микрофон, поэтому я часто его заслоняла. Да и плюс качество там не особо хорошее. Я надеюсь, вам все равно понравится. Здравствуйте, сегодня 2 июня, и хотите увидеть, что происходит? Мне сказали паковать вещи, я почти все вычистила. Ну, вот так это почти. Получились вот эти вот два пакета просто какой-то фигни напичканные. И еще три коробки. Плосик вот так вот запичканные. Четыре. Добрый вечер. Сегодня 4 июня, и я еще все еще живу со своей мебелью. Очень стараюсь от нее избавиться, но почему-то ее не забирают. Поэтому мне приходится жить в пакетах вот, вот, вот это вот это все вещи, но при этом жить с мебелью то есть хранить все вещи не как обычный человек, а в пакетах. Изначально была задумка просто избавиться от детской мебели, которая была разноцветной, неудобной, какой-то огромной, да и плюс была выполнена в красных и синих тонах, потому что тут я жила с Лешей, который потом съехал. Недалеко вот он тут за стеной. А почему пришлось менять пол? Потому что первое, пол был старым, и также от стула на колесиках там осталась дыра, типа в полу. Мы действительно его прокатали просто. На данный момент мы находимся на чудесном подоконнике Кати, и под нами нет коробок. Во -во -во -во. Все шкафы пустые, там пусто, тут пусто. Помимо, наверное, кровати, которую вечером будут разбирать. Yeah. Пол несут. Затем пришло время разбирать мебель и прощаться с ней. Сегодня 5 июня идет работа по разборке моей комнаты. Идет, вот именно так выглядит моя комната. Разные обои, мебель в разобранном виде. Сумки на стенах. Единственная нормальная здесь вещь – это кровать. Но хуже только в коридоре. Сказать то, что тут склад, не сказать ничего. Вы просто посмотрите, коробки. Здесь картины. Тысяча и одна сумка, комбик. Здесь я просто… Я, я не знаю, что здесь лежит. Краска, детские игрушки. Вот эта вот коробка – это вся моя канцелярия. Два старых девяти проигрывателя. Поменяли свет, потому что солнце не вывозит. Темно. Если у кого-то появится вопрос, «Чего у тебя так много вещей? Ты что, барахольщица какая-то?» Кто когда-либо делал ремонт, вы знаете, как много у вас вещей. Всю вашу канцелярию, старые тетрадки, старые учебники, какие-то старые детские игрушки, настолки все – я не знаю, носки все свои посчитайте. Вот, вот именно столько это и получается. Именно вот так я отправляюсь с таким замечательным эхо. Отправляюсь спать последний раз на своей кроватке. Мне даже некуда ноутбук поставить. Сегодня 6 июня и работы продолжаются. Почти всю мебель вывезли. И комната теперь наполняется таким эхом. Просто вау. И она полностью свободная, такая пустая прям. А еще мы сегодня спим на полу. Ага. Я сижу, монтирую. Вот так вот. Так и живем. Когда кровать вывезли, и в комнате ничего не осталось, кроме матраса, пришлось спать на полу. Почему тут спал Лёша, я могу это объяснить только его желанием. Ничем больше. И, наконец-то, когда вывезли всю мебель, чего я очень долго ждала, пришло время закупаться новой мебелью. Все, мы купили мебель. Ну, в смысле, одну, вот, вот эту. Теперь у меня есть кроватка. А чем вы занимаетесь в среду вечером? Мы стираем обои. Нет, веселое занятие. А, -а, -а серисунки, Леша, что ты наделал? Нет. Да пожалуйста в комнату абсолютного эхо. Я думаю, пустые стены вы видели, но пол. Посмотрите на это чудо. Он же просто восхитителен. Вот тот пол, что был, и тот, что получился. Разница видна. Мы приехали убирать обои. Что Мне нравится Все, Все, вам ничего не скажу. Сейчас поедем еще с матрасами. Я видео дневник давно не снимала. Добрый день! Сегодня 12 июня. День города. И чем занимаются обычные люди? Не знаю, а мы клеим обои. <свистит> <свистит> вот как это все выглядит. Сейчас наступает очень волнительный момент, потому что папа будет наносить клей на обои. О, ужас. Пришло время вам записывать видео дневник. И комната почти готова. Ну, конечно, тут висят сейчас провода, но посмотрите. Во-первых, пол постелен и он великолепен. Плентуса сделаны. Есть уже кровать э, и обои. Также артик Все нормально, сидим, работаем. И живем на чемоданах. Йоу, майки под дождем. Офигенное лето, мы приехали снова на Радугу. Кошмар какой-то. Так холодно. Фу. Майка, шорты, кеды, дождь. Фу. спаслось На этом мое лето закончилось. Я уехала в лагерь, или куда-то улетела на море. А когда приехала, здесь уже была моя мебель. Но когда же появился вот этот вот прекрасный комод? А он появился только в декабре. Типа весь ремонт закончился в июле, но комод появился только в декабре. Так что ставлю вам влог с декабря. Ветер вам сейчас все портит, купить какой-нибудь новогодний стаб, найти игрушку посмотреть, зарядить новогодняя атмосфера. Еще мне нужен комод, потому что мне его обещают 4 месяца уже, у нее нет комода. Вот эта вот штука уедет от меня. Потому что она сюда совсем не вписывается. Ну, типа, вообще. И будет нормально. Для этого нужно все разобрать отсюда вещи. Переложить их в коробки. Супер. Ремонт. Такой мусор, пап. Вот. Я строитель. А мусора не меньше. Мы разобрали вторую коробку вот так вот выглядит сейчас моя комната. Очень классный плед, мне нравится он. Он такой мягкий. И вы готовы увидеть комод? Та-да! Он собран. Чудо просто вандерфул. И еще гирлянда. Она красиво выглядит в темноте. А, еще я вам хотела показать, смотрите. Это роза, они а не светится фиолетово. Красиво. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Мне очень нравится моя комната. Напишите ваши впечатления от такого преображения. И если у меня будет происходить в жизни что-то подобное, хотите ли вы видеть такое видео? Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Вы их можете задать внизу в комментариях. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать подобные ролики. Приходите сюда еще, всегда буду рада вас видеть. Пока!